Так, ну что, поехали. Ну, поехали. Приветствую всех. Очень рада вас видеть на проекте «Люди вне профессии». Пока будут люди подключаться, я буквально 5-7 минут займу, чтобы рассказать о проекте. Проект существует уже три года. Начался он в Москве. Дальше, скажем так, открылся небольшой филиал в Ницке, и вот здесь он уже два с половиной года функционирует. О чем мы? Мы о том, чтобы рассказывать людям и показывать на живых примерах, что это действительно возможно и реально жить кайфовой жизнью, и при этом, скажем так, иметь стабильный, либо не всегда, но заработок, который будет приносить удовольствие. В проекте Две части. Первая — это паблик-ток, это реальные истории реальных людей. Сегодня у нас как раз вот будет такой формат. Здесь мы приглашаем спикеров, которые рассказывают о своем, скажем так, пути и делятся какими-то открытиями и либо сложностями во время этого пути, как они его преодолевали. Также есть блог ⁇ Диалоги со страхами ⁇ Это блог, куда мы приглашаем психологов. И там мы разбираем различные моменты по поводу страхов, каких-то комплексов, которые так или иначе возникают у всех на пути. Сейчас мы в поиске волонтеров в проект. И очень активно развиваемся и растим команду, поэтому будем очень рады видеть вас среди нас. После эфира, пожалуйста, пишите нам в соцсети, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Начнем Сегодня наш спикер — это Алексей Анушкин. Замечательный парень, очень улыбчивый, всегда дружелюбный человек. Я знаю Алексея как автора, э, ну, не одного проекта, это точно, вот, э, Алексей занимается основная деятельность, я знаю, что это туры в Исландию, и есть информация, что Алексей там бывает даже э, до 8 раз в год, сегодня как раз у него спросим, как это сложно, не бывать в одной и той же стране несколько раз. Также Алексей вот буквально на днях запустил еще один проект в Беларуси за 72 часа. Тоже будет интересно узнать твой опыт, потому что, мне кажется, это просто какие-то супер цифры в плане скорости. Это очень круто. И еще Алексей проводит, скажем так, тусовки на яхте. Тоже это все происходит в Беларуси, Леша. Я рад тебя приветствовать. Расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал свой путь и как ты пришел к тому, где ты находишься сейчас? Всем привет, меня слышно? Сейчас скажите да, если это так. Утро, отлично. Ну что ж, еще раз всех приветствую. Огромное спасибо за приглашение. А, только было лестно слов в мою сторону, а, поэтому давайте потихонечку начинать. А, вопрос был, как, как я к этому пришел, да? Наверное, все читали анонс, и там я закинул а, тему про то, что 20 лет чуть не женился. А, вот. Собственно, наверное, с этого периода жизни и начнем. А, если вдруг я как-то буду уходить в сторону, пожалуйста, не стесняйся, перебивай меня, корректируй, все-таки у нас... Время ограничено, а истории очень много, поэтому в зависимости от того, что вам больше интересно, туда и будем идти. Что ж, <coughs> ну, 20 лет я, как и, наверное, все а, в этом возрасте ребята, ну, заканчивал университет. А, у меня была неплохая работа, а, были на тот момент а, достаточно длительные отношения, но я понимал, что я хочу а, чего-то другого, на самом деле. Вот есть как песня Игора Цоя, перемен требует в наши сердца. Вот тогда у меня она была. А вся реальность прошита вот этими вот жаждой перемен, жаждой новых открытий, и я понимал, что вот эта вот дорожка, которая которую выбирает большинство, ну там, идти дальше в семью или построить карьеру, но ну, мне вообще не ложится на вот внутреннее состояние. Вот, тогда было принято решение все-таки остановиться, подумать, что же на самом деле хочу, и я понял, что я хочу путешествовать прям вот искренне всем сердцем, и хочу уехать из страны, пожить в другой стране, хочу познакомиться с новыми людьми, изучить этот мир, ну, как-то напитаться, напитаться каким-то новым опытом. Потому что на тот момент то, что было в Минске, мне уже сильно приелось. И, собственно, так я и начал свой путь с осознания и принятия того, что нужны перемены, и с того, что помимо того, что окружение, привычный город, там, семья, отношения это все прекрасно но нужно сначала подумать о себе и делать то что хочется искренне внутри вот я уехал я выиграл грант от EVS European Volunteer Service это организация которая позволяет молодым людям от 18 до, 20, о, до 30 лет послужить миру обществу и уехать за рубеж полностью спонсируется Европейским Союзом соответственно я попал в Словению вот на 9 месяцев и там я жил, трудился, был в детском образовательном центре, и еще активное путешествовал, познавал как я. А, Опыт был трансформирующий, но я думаю, после него жизнь как раз жизнь поделилась на до и после. И я рекомендую, пожалуй, всем, если нас здесь кто-то смотрит, то вот этой латвилке, там типа 18-25, Попробовать, если есть какое-то ощущение, что потеряли в жизни, либо хочется делать добрые дела, и вот вы устали от того, что окружает вокруг, попробовать. Потому что я был в компании людей со вот, всей Европы, там от 18 до 27, кто решился на такие перемены, и никто еще не пожалел на тот момент, потому что это было действительно что-то невероятное. Так называемый ГПР э, в Европе у нас, вот, к сожалению, нет. Uh, ну, я сам себе его устроил. И это отличная возможность выйти в метапозицию, посмотреть ну, за собой со стороны и понять же, чего я вообще на самом деле хочу. И вот через служение, uh, так сказать, обществу как раз-таки выявляются вещи, ну, там, когда нет денежного фактора, да? uh, Что на самом деле главное. Uh, про балансировку наверное, можно рассказать... Так, можно чуть громче. Uh, смотрите, друзья, я сейчас нахожусь в... Kitchen кофе Roasters в дворике. Вот. Невозможно сидеть дома в такой погоде, поэтому у меня есть наушник, максимально близко пододвинул свой смартфон, надеюсь, будет слышно лучше. Вот, на построены звуки типа ветра, да, или, возможно, там чашки кофе, которые будут проничать по, по столу, вы уже верните, как есть. А, так вот, волонтерство — это был осознанный шаг и я считаю, что каждому в этой жизни хоть раз очень стоит попробовать такой формат взаимодействия с миром, со Вселенной, потому что м, воздается ну, не денежным вознаграждением, да, а энергией совершенно другого типа. А сложно описать словами, надо пробовать. М -м, Женя, возможно, есть какие-то уточняющие вопросы по волонтерству либо тем, кто сейчас нас слушает, интересно узнать подробнее, я с удовольствием расскажу. Тут насколько много времени нам нужно тратить на этот этап жизни, мне пока сложно понять, потому что после начиналось самое интересное, потому что волонтерство на самом деле открыла дороги и двери к совершенно ну, каким-то невероятным тот момент развилкам в моей жизни. Вот. И так если закидывать наперед, то благодаря этому проекту и работе там не открылась дорога в Китай. О, едет поезд. Сейчас, наверное, будет плохо Слышно, он проедет, и я продолжу, чтобы было точно хорошо. Супер. Давай тогда Слышь. я пока а что. Вы пока те... вопросы, если есть чат, я вроде как тоже вижу. Ага. А если не давай так. Пока будет ехать поезд, и, пожалуйста, подумай: давай топ три твоих самых крупных осознания в период вот, волонтерство. Что-то, что однозначно перевернуло твое восприятие мира и вообще то, что дальше, как ты решил, будет с тобой происходить. Mm -hmm. Ну, пожалуй, одно из самых главных открытий для меня – это то, что мир намного добрее, чем принято считать и чем говорят там в интернетах, либо по телеку. То есть в мире гораздо больше добрых людей и готовых помогать бескорыстно, безвозмездно. И в реальности я начал вот сильно верить в людей вот благодаря этому волонтерству, потому что начал замечать, что миром далеко не всегда правят деньги, вот, а порой человеческие теплые отношения и а, осознание того, что делаем одно большое доброе дело. Я также Пожил вот этой вот европейской жизнью и понял, как я хочу быть, кем я хочу быть и как я хочу а, строить свою жизнь. Потому что там я видел свободных людей, которые делают то, что действительно хотят. А, они не привязаны там, к какому-то конкретному месту работы, например, или там, ну, я имею в виду, мировоззрение, они не ограничены какими-то рамками, которые навязаны извне. Ну, там как-то я словил вот эту вот волну свободы мысли, что ли, и вот действительно какой-то такой демократической истории. Вот. Но, откровенно говоря, из таких открытий я понял, что я не хочу быть экспатом чужой стране, я хочу быть носителем вот этих ценностей своей, и хочу, чтобы в моей стране было примерно так же, как, ну вот, не восточный город, а как центральный, либо западный, mm -hmm. когда люди имеют возможности для развития, когда они имеют возможность путешествовать через этого международного обмена знаниями, опытом и возможности спокойно, выражать свои ну, мысли, умозаключения, ну, мне вот это вот безумно понравилось. А еще один инсайт, который я словил, то, что, ну, про толерантность, я бы так сказал. Вот, то есть на момент 6 лет назад, когда мне было 20, это какой-то 2014 год, 2012, где-то так, и я был, вот если по сегодняшним меркам, наверное, таким жутким гомофобом, вот, а там, в Европе, я как-то познакомился с разными а, сообществами людей, вот, а, не, не всегда осознавая там, а, их, а, а, как бы сказать, их позицию, да. Вот, и понял, что четко бери, они оказываются нормальные ребята. Ну, то есть в этом нет ничего такого, и это имеет место быть. Вот. И это тоже перевернуло отчасти мое мировоззрение, потому что я понял, что вот, лучше один раз пообщаться с человеком, чем тысячу раз услышать. Там, что представитель, а, ну, там, не знаю, а, как правильно назвать, Rainbow Community, да, а, ну, там, не знаю, плохие странные еврощенцы, на самом деле нет. Они порой гораздо более культурные, доброжелательные а и приятные люди, чем последневные обыватели. Вот такие вот инсайты. Вряд ли они какие-то суперфилософско-глубокие, скорее такие обывательские наблюдения, которые я словил и переварил. Mm. А скажи, пожалуйста, что вообще, в принципе, вот стоит помнить человеку, который, ну, скажем так, вот собрался с силами и сказал, "Все, я уезжаю, и как бы, ну, без там супер-пупер каких-то ресурсов, без, я не знаю, там, поддержки, допустим, даже от близких людей, к примеру, я не знаю, ну, конкретно твою ситуацию, но я имею в виду, что для того, чтобы решиться на такое и просто как бы бросить все и уехать, иногда нужно преодолеть определенные препятствия. В виде родственников, которые навязывают свою позицию, мол, ты должен потратить в офисе и все остальное. Ну, понимаешь, о чем я, да? Вот что стоит помнить человеку в таких случаях? Ну, смотри, мои родители, там родственники, хоть и достаточно прогрессивные, но все равно они не то чтобы не то чтобы сильно поддержали. Скорее, они были не против, типа, моя жизнь, делай, что хочешь. Вот, и я за, им, за это им очень благодарен, но на самом деле имеет место быть такое сопротивление а, следы и это нормально. вот а Когда начинаешь делать то, что действительно ценно вот, для меня, для себя, а, многим это может быть неудобно, но многие привыкли вот к стабильному себе они видят, тебя определенным образом, и они не готовы воспринимать тебя там нового, да, а что ты, например, хочешь уехать там на год, словно, куда-то, вот, в неизвестность. А, поэтому это нормально, вот. Просто надо на чашу версток поставить, чье счастье тебе дороже свое, либо работа там, вот. И если есть здравая доля эгоизма, то сделаешь правильный выбор. А, а что следует помнить, наверное, Самое главное, что нужно иметь в виду, то что куда бы ты ни поехал, ты всегда всегда берешь тебя с собой. Соответственно, перемены декорации да, сущность не меняется. Mm -hmm. Поэтому вот это важно помнить. И а, не делают счастливым, там, не знаю, наличие моря, океана, лепестка, если внутри нет баланса, либо внутреннего ощущения счастья. А, ну, это оно, оно временно может подлечить, да, но по факту даже к самому лучшему привыкаешь быстро, ну, там типа, я сначала там первые два месяца был очарованный Европа, а потом там, на третий-четвертый как-то уже поутих, а потом на шестой такой, чёрт, чёрт, мне уже поднадоело, ну, где мои там друзья, близкие, я хочу там вот этого привычного мне там разговоров на кухне, условно, каких-то разговоров под душам, на русском языке, я хочу сырков, творога и там гречки условно, вот, поэтому есть свои издержки на перемещение в пространстве и проживания в другом социокультурном ходе. Угу. Как-то так. Слушай, ну здорово. Так, и ты сказал, что с этого всего э, началось самое веселье. Дальше ты попал в Китай, правильно? А, ну, по большому счету там не сразу получилось, но в целом я вернулся, а, понял, что а, как-то вот, Хочется, наверное, куда-то дальше стремиться, раз я попробовал в Европу, мне там понравилось, и я это смог. Почему бы не поехать в Азию? У меня как раз-таки оттуда вернулся друг, рассказывал, как в Китае здорово. То есть я начал ездить в Китай до того, как это стало мейнстримом, хотя в да, уже зарождался зарождалось активно. И я ВКонтакте совершенно случайно нашел а, удивление, что вот, м -м, мне подруга скинула, что там идет набор вожатых а, в международные детские геопилаги. Вот. И каким случайным образом я туда прошел. И как раз таки наличие в моем CV строчки о том, что я волонтерил, являлось одним из основополагающих факторов. Мы ну, мою кандидатуру вообще рассмотрели и пригласили на себя в интервью. А, а там дальше что я уже рассказал про себя, про свой опыт. То есть мне он показался релевантен, потому что я был уважаемым в Беларуси, в России. Я много работал с детьми, был инструктором в школе инженеров. Ну, то есть я там, типа, на сегодняшний день освоил там больше 10 профессий, мои у меня очень многосторонний опыт плюс Ком коммуникация с людьми, она постоянная жизни. Я в этом смысле гибкий и легкий. А это для той работы было очень важно. быть свободный английский язык. Именно благодаря Европе э, я начал английском думать. То есть я бы учил всю жизнь, но пока не оказался в языковой среде он не до конца распаковался. А там потом все, что я когда то зубрил, учил, оно вдруг в голове вспомнилось и так полоп. И я уже там чуть не на этих по общению. Вот поэтому, э, когда я, там находило до смешного, что я общался там с теми же европейцами, но они не могли понять, откуда я, ну, типа, они такие, вроде не из Америки, вроде не из Англии, ну типа, откуда ты, товарищ, вот, типа, настолько русскоязычный акцент искоренился, но сейчас он снова присутствует, но тем не менее, про Китай, если коротко, то вот я прошел все этапы собеседований, тоже касалось безумной идеи для моих родственников, типа, поехать там за 5000 тысяч километров работать в детский лагерь. Чего? Вот, я еще сам платил себе за билет, то есть, ну, ни, ничего там не, не проставлялось, вот. Но там была неплохая зарплата, полторы тысячи на тот момент, вот. И я такой подумал, ну, почему бы и не попробовать. Попробовал, и это был, опять же, один из лучших опытов в моей жизни. Новая жизнь следилась на и после, и я познакомился там с ребятами со всего мира, потому что, надо сказать, не просто с ребятами со всего мира, а элитой, потому что, ну, такой студенческой, потому что там были ребята из Оксфорда, Кембриджа, ну, вот эти вот студенты вторых-третьих курсов, которые э, ехали, типа, как бы, на практику в китайский лагерь под Пекином. Вот. И для них это было по фану, а для меня это было вау, какой свидетель оказался. И опять же, там из Африки, из Азии, ну там, вот, грубо говоря, сейчас у меня есть друзья по всему миру, и они работают в очень серьезных компаниях. Ну, хотя они мне меня на два 3 года, но тем не менее. Благодаря этому опыту получилось вот такой вот нетворкинг международных словить, и это бесценно на самом деле. Помимо опыта работы с а, иной расой, с иными законами и ну, жизненными моделями, а, я могу сказать, что опыт проживания в Китае, я там был дважды, по три месяца почти, вот, он был бесценен, бесценен потому что вдруг пришло сознание, что даже если, там, знаю, в моей стране мои навыки могут быть никому не нужными, либо за них платят мало, то где-то наверняка есть место, где за них будет платить достаточно, ну, для меня, например. Вот, или где-то там будут играть еще другие факторы, например, европиодная внешность, хороший английский язык и высокий уровень коммуникации. Соответственно, благодаря навыкам, которые качались всю жизнь при грамотном комбинировании вот, запросов во Вселенную и действиях, конкретных действиях, которые нужно предпринимать. А жизнь может вывести совершенно на такие невероятные, как я писал в аннотации, индейские тропы. Главное — иметь смелость на них вступить и пойти. Угу. Ну, Здорово. А ты в этом лагере работал с детьми, правильно? Да, моя должность называлась International Counselor. Короче, это грубо говоря, что-то типа культорга, аниматора, но у меня не было, большому счету задачи быть вожатым в полном мире. Я скорее был человеком, который вместе с международной командой составлял программу лагеря, ее реализовывал на месте, проводил там различные спортивные мероприятия, квесты, талант-шоу разнообразные. Ну в целом участвовал в активной жизнелагере. То есть такая позиция на самом деле достаточно кайфовая, когда <coughs> китайчат детей нет, а, но а, по факту ты постоянно задействован там, и придумываешь для них а, разные а, активности и развлечения. Это было очень круто, особенно когда а, компилируется опыт там, Европы, Америки, русскоговорящих регионов. А, я был один из представителей и там Африке то есть там прям вообще такая солянка получалась, что просто пушечка. Вот. Uh -huh. Так, к нам… Там был uh -huh. какой-то вопрос, да? Да-да-да. Uh -huh. um, вы говорите про волонтерство, оно разве оплачивается? Um, мы про уже… Про... Uh -huh. Да, если говорить про то волонтерство о котором была речь до Китая, то оно действительно оплачивается. Ну как оплачивается? Um, грубо говоря европейский фонд выделяет средства для того чтобы там снимать квартиру волонтеру либо комнату оплачивать его э, переезд ну там билеты на самолет визовые издержки, страховку э, карманные деньги питание э, проездной билет э, мне даже оплачивали мобильную связь и дали пользование велосипед то есть э, все необходимое но, ну, грубо говоря там э, есть такой прожиточный минимум, такой средний уровень жизни. Короче, вот там такая же история была, и она, естественно, выше, чем у нас в Беларуси, соответственно, то, что я получил там, у нас это, наверное, такой, ну, плюс-минус средний класс получает по 500 и выше, ну, типа того. Но если возвращаться к Китаю, то там уже я прям конкретно ехал с пониманием того, что я могу еще и очень даже неплохо работать, потому что проживание… Было предоставлено, питание прекрасное, тоже было организовано, и получается то, что я зарабатывал, по большому счету откладывал, и это было прекрасно. То есть, пробит финансовый потолок был мой личный именно в Китае. Слушай, здорово, а есть какие-то забавные истории? Вот ты говорил, что у тебя есть багаж историй, но вот из Китая с детьми что-то есть связано такое прям забавное? Или что-то очень душевное, что можно сказать, боже, как это мило. Слушай, ну, конечно, есть, конечно, есть. Давай расскажу одну милую историю про детей, а потом одну просто историю. В Давай. общем, про детей Казалось, что дети, они плюс-минус везде одинаковые. Прошивка, конечно, разная, да? Ну, то есть, в Китае они очень пульт, ну, культ взрослого учителя, там, Лао -бан или Шифу, это прям, ну, они очень, как бы сказать, дисциплинированные. Вот. Но при этом, так же, как и наши, там, ну, бесятся, отвлекаются и тяжело ставить их внимание. А, и там вот ну, китайские эти малыши, а, с ними, ну, они очень любят, ну, для них вообще белый цвет кожи, они а, а почему-то как-то вот а он там в почете. Ну, то есть, если ты и даже китаец с светлым оттенком кожи это означает, что ты привилегированное сообщество, ну то есть элита, то есть ты не работаешь, грубо говоря, на солнце, там э, не <coughs> собираешь <coughs> кукурузу или хлопок, да, соответственно, ты занимаешься более интеллектуальной деятельностью и, скорее всего, богат. Вот. И европейцы для них это такие ребята, которые, скорее всего, богаты, образованные и с ними лучше дружат. Вот. И дети тоже, как бы, очень... Э, очень позитивно относится и для них некоторые из них видели там белого человека там, впервые в жизни, вот, и у них там а отдельная, а, эта степень счастья а, выражалась там во внимании. Ну и, блин, мне, мне очень понравилось работать с, с этими детишками, вот, они классные, и каких-то таких вот историй милых, ну там, не знаю, у нас в конце когда мы прощались, там, с очередной смены, там ревут, Терри в платье, мы там ходили, друг друга вешали <coughs> эти браслетики, которые завязываешь на, а, на как там, а, а, ну как штуки, короче, на узел вот, завязываешь на узел. Вот, и мы там собирали эти браслеты, эти дед, бедные дети ходили от пожатого к пожатому, и в итоге, собираешь пол руки до локтя этих браслетов, вот, там всех успокаиваешь, обнимаешь, ну, в общем, там, типа, максимальное количество обнимашек за день. Вот, конечно, такой душераздирающий момент, но это такое яркое, очень эмоциональное А если про еще какие-то такие истории, ну, вот, не знаю, я там, летом случилась любовная история с девочкой из Африки, из зомби если быть точным. Вот, кто бы мог подумать, но тем не менее. И вот это, пожалуй, тоже а, такой момент, который мне бы сложно было представить ну, в своей там, жизни до вот этого поворотного момента в 20, что когда-то когда может такое произойти. В Беларуси, вероятность, этого практически навивая. Но в Китае я нашел своего солмейта из Замбии. И это был тоже очень крутой экспириенс. То есть, когда совершенно другая раса, но при на уровне мировоззрения, и вот ну, ценности идеально совпадает с человеком это было круто вот. М -м -м -м, был еще парень из лондона <клышлен> его звали звали как же очень забавное имя короче просто чтобы вы понимали это чел наполовину кореец наполовину поля то есть он внимание родился в лондоне а, ну, естественно носитель английского языка разговаривать на корейский и по-польски. Короче, когда он знал, что я из Белоруссии, он такой, типа, на польском начался разговаривать. Я просто офигел. Ну, то есть, я польский не очень хорошо знаю, но такой, типа, как там, типовые фразы, типа, на польском. Вот. И это было так забавно в Китае общаться с полукорейским полуполяком из Лондона на польском. Вот. Ну, было весело. Круто. Ну, ну вот. действительно, э, разрывает какие-то шаблоны, вот привычные для нас. Круто. Круто. <клевэн> ну, <да>. Так, <клевэн> вот супер. А что было после Китая? <свят> <клевэн> а, слушай, после Китая, ну, стало понятно, что я первый раз вернулся потом а -а домой, и я поехал а, первый в первую свою жизнь, в Африке говорю в Грузию. Вот, я познакомился с очень крутыми ребятами, и они потом вот, в этой книге жизни позже а, мы с ними еще встретимся. Вот. Но в следующий раз, когда я был в Китае на второй год, а, я понял, что ну, вот, Китай — это отличная возможность с точки зрения построения карьеры, зарабатывания денег, но там есть свои нюансы. Все-таки общество другое, а, там, ну, все другое, и там я бы не стал жить, но я бы стал зарабатывать деньги. Вот. Я провел там почти три месяца, и в какой-то момент стало понятно, что вроде как есть позиция, чтобы выйти в уровень менеджера, ну, то есть уже отвечать за подбор персонала разных стран, там, организацию, программу уже на другом уровне, не так а, исполнительно, скорее, как организатор. И я тогда подумал, что, черт то вот он шанс. И а, когда смена уже заканчивалась, мне, ну, сделали такой вброс, ну, что, типа, можем попробовать, вот, я взял время на подумать и вот в этот момент, пока я думал, в этот же день, mm -hmm. мне звонит по скайпу мой хороший друг Костя из Москвы, говорит, Лех, ну, тот, который, с которым мы в Грузии были, говорит, Лех, помнишь, я тебе рассказывал, что я хочу купить фургон старый, ну, фургон и, и поехать путешествовать в Европе, так вот, я, типа, его купил. Он реально его купил, он говорит, слушай, у нас собралась команда, но один человек подслеивается, потому что бизнес партнер, он просто не может поехать сезон зомби. Это был э, конец августа, вот. он говорит, мне нужен еще один человек, у которого есть виза, у которого есть водительские права, косарь евро, чтобы вкинуть, ну там, разделить <coughs> затраты и чтобы там 10 сентября э, готов был ехать, там, на месяц полтора, два, каких-то, вот, знаю, сколько получится. И он говорит, может быть, ты знаешь кого-нибудь? Uh, я начинаю думать, типа, о ты ну, я сам хочу в эту поездку. То есть я реально туда хочу. То есть я не хочу никого советовать. И, короче, прикольце, да, подумать пару часов. В общем, я сел, есть такая история, что типа, ты берешь из бумаги, начинаешь выписывать плюсы, минусы того или иного решения. А я понимаю, что сердце хочет путешествовать, ну, когда в Китае, типа, вообще нет, не про деньги. Я подумал, что деньги я еще заработаю. Ну, блин, всех денег в мире не заработаешь, а вот такое предложение поступает раз в жизни. И буквально через два часа я ему говорю, о, Костя, я в деле. Он такой, ну супер. Тогда типа, встречаемся с тобой ну, на начале сентября. Я такой, окей, беру билеты. И в общем я взял билеты. Вот, свалил из Китая, там, чуть ли не ближайшие Ребята приехали ко мне домой в Минск. Вот, подождали меня и прилетел. Вот. Мы средили тачку. вот, Оказалось, что там еще нужно было отремонтировать тормозную систему. Ну, нам это обошлось почти 600 евро. В итоге мы стартовали. На кармане у нас было, что 500 евро, полный вагобензина, где-то 5 российских пайпов, кальян, гитары, барабаны. В общем, максимально кипи-наборы. И мы стартовали в Европу. И это было еще раз, глава в жизни, когда жизнь делится на до и после. Потому что путешествие заняло почти 2 месяца. Мы доехали до Атлантического океана. Задача была опасность. по дороге мы проехали практически по всем ключевым столицам. А, за счет того, что у меня уже были друзья, мы расстались там в Германии мои невестской подруги, там, остались в Париже, и мы еще ездили по местам культовым, где снимали фильмы. Например, однажды в Париже, мы проехали ровно по тем же улицам, подняли немножко фильм, но он еще не вышел, такой мини, на комменталочку, но я думаю, Костя когда-нибудь придется с мыслями, его сверстает. Вот, по Барселоне, тоже лик Кристина Барселона, мы там вот из фильма эти части захватили. И даже заехали ребята, те, кто смотрел фильм «До небес», на остров Текстол, где снимается финальная сцена, где ну, ребята, к сожалению, <клёх> уходят в последний путь. И это было так круто, мы там еще переночевали в палатке, а, вот прям вот, вот там, где вот этот вот спуск, вот прям там же. И <клёх> я сейчас вспоминаю, я прям бегут эти мурашки по коже, потому что, честно говоря, это было лучшее приключение в моей жизни в тот момент. Вот. И мы доехали до этого Номатического океана, а, но до этого мы еще остановились в Барселоне жили там полторы недели. То есть, чтобы вы понимали мы поставили наш гон прямо вот на парковке и до моря типа 30 метров просыпаемся там бегуны серферы отель хилтон стоит в 150 метрах за нами то есть еще круче позиция вот и мы просыпались с лица шли вообще в макдональдс чистить зубы в туалете и покупать самый дешевый кофе с бургером там за полтора евро вот. и жизнь была прекрасна. Мы вообще потом ходили на пробежечку с лица почувствовали себя просто максимально местными жителями вот. Ну, в Барселоне также, там, знаешь, у нас было куча приключений, там, начиная от того, что а, в ночи а, с, со мной спящим взламывали наш фургон, и я там отбивался от трех не <coughs> вот. А у нашего товарища Дениса украли, когда он вел урок по скайпу, он испанский хорошо знает, и он, пока мы ехали, зарабатывал тем, что там в Макдональдсах либо на пути есть Wi-Fi проводил уроки испанского, <laughs> вот, и мы там кое-как ехали, и, в общем, украли рюкзак а, с деньгами, с паспортом. То есть он, середине, он почти в середине путешествия спал вообще без денег, без ничего, без паспорта, без документов. И это просто какая-то мистика, потому что он доехал до океана и потом еще вернулся домой без паспорта. Но слишком копы, копы. Вот. Не так как он знал испанский, мы ехали по Испании. Вот. Он с ними просто разговаривал на испанском, а мы стояли там в кости около полицейских тачек вот так. Вот нас просто ну, там обыскивали, проверяли документы, потому что тачка на российских номерах а там а, была в диковинку особенно такая старая, и, в общем, он просто на какой-то ехал. А самое прикольное, что когда мы уезжали в Польшу, у нас э, э, ну, машина на границу, э, был один баг, э, был один баг, не работал клаксон. Ну вот, слишком старая машина, он просто не работал ни разу, ни при нажатии не звенел. Вот. И когда мы проходили по, по, по, по польскую границу, по границ говорить, слушайте, ну, тачка старая, давайте проверим, все ли у вас работает. Такой, давайте фары. Ну, фары поменяли нормально. Говорит, давайте дворники. Ну, дворники поработали. Говорит, окей, ладно, хорошо. А, назад сдаете, сдаете, Хорошо, давайте проверить патакулаксон напоследок. И, в общем, мы понимаем, что все походу, наша поездка обломалась, патакулаксон не работает, ни разу не гудел. Вот, в итоге Костя, ну, такой, очень с уверенным лицом нажимает раз, на клаксон, он не срабатывает. Пограничник смотрит на этом. Костя еще более уверенным лицом, еще сильнее называет на клаксон, он снова не срабатывает, пограничник уже напрягается. И я понимаю, ну все, мы типа приехали. И вдруг Костя, Костя в третий раз каким-то таким закрученным движением нажимает на клаксон, и он звенит. И сразу всю поездку. Вот. вот. такой, о, сработало, Мы такие, ну да, типа иногда такой, Ну ладно, пацаны, давайте, в добрый путь. И, короче, мы приезжаем. Ай, На этом вот. и вот и и так поездка началась вообще там ну, там на целую книгу мы на фильм хватит историй и вот наверное после этой поездки я сложил себя на мысли то что выбор сделанный сердцем а, они мне никогда не будут жалеть да, жалеть даже если там случалась какая-то дичь потому что это твой осознанный выбор за который ты несешь ответственность это то на самом деле что ты хочешь именно ты а не кто-то другой вот и тогда вот, Ощущение того, что э, надо делать выбор сердцем, несмотря ни на что, там, при выборе своей деятельности, при выборе партнера или при ну, развилке, где есть серьезное решение, он никогда не подведет, потому что сердце точно знает. Вот иногда наш мозг э, может там, рационализировать иные действия, но по факту он и рационализирует лишь для того, чтобы быть в безопасности. А все самое интересное находится за пределами комфорта. Да, ну, это -то точно! Так. Супер! Так, я думаю, мы можем потихоньку подходить ä, к заявленной теме о том, что <laughs> ты являешься дилером эмоций. Расскажи, пожалуйста, да, ну, да. какой смысл ты в это вкладываешь, как ты это транслируешь? и Почему именно дилер эмоций? Почему именно такая формулировка? А, слушай, ну я когда-то проходил курс по личному бренду и развитию Instagram, и типа мы сказали, что в шапке профиля а, должно быть что-то, что зацепит внимание, и то, что такое типа, вау, или типа, о. И я такой, ну, я всю осознанную жизнь, вот с 20 лет, старался но для себя мне очень хотелось, ну что я был такой весь правильный, весь такой вот прям как надо. Мне хотелось вот настоящих живых эмоций, и я их искал. Такое ощущение, что научился их получать. И я рассказывал вот эти вот истории своим друзьям, делился там в Инстаграме и тем, что происходило. И люди такие, йо, типа возьми нас с собой, или там расскажи вот это, там, или а как ты это сделал. И я бы понял, что есть запрос у людей на то, чтобы получать какие-то нетривиальные эмоции, и такие яркие и м, живые, и я подумал, ведь если я могу сделать для себя, по идее, я могу сделать и для других, вот. И я начал потихонечку пробовать, пробовать, пробовать одно, второе, третье, и людям нравится, людям нравится, они действительно кайфуют, ловят какое-то состояние такого, знаешь, спокойствия, счастья, какого-то такого катариса, поэтому, собственно, логически для этого и вытекло название этому. А дизель, потому что на яркие, классные эмоции легко подсаживаешься, и потом люди, знаешь, сначала раз со мной съездили, потом второй, потом третий. Вот, ну и как бы вот так оно и работает. Вот те, те проекты, которые я сейчас сделаю, я же, ну, не рекламирую их, то есть я не трачу деньги на бюджет, я просто публикую там в социальных сетях, там, Instagram, Facebook, ПК, типа вот, есть такая тема, и люди сами набираются. Ну и поэтому это лишь показатель того, что то, что я делаю, я делаю хорошо, я делаю достойно работаю работаю на радио, и людям заходит. Ну, а если им заходит, и они кайфуют, я кайфую вдвойне. Угу. Ну, Слушай, а ты можешь это назвать своим предназначением? Если говорить про икигай, японское такое понятие, то я его словил. Я его словил. К сожалению, сейчас из-за пандемии, из-за то границ, я не могу реализовывать его в полной мере, но, надо сказать, даже несмотря на это, я все равно нашел варианты, хоть и не сразу, и прошел определенную стадию, знаешь, типа отрицания, mm -hmm. переживания, потом принятия, что типа, ну, вот так, что есть, то есть, и надо играть теми картами, которые нам раздали. <coughs> вот. Я все равно пришел к тому, что мне нравится делать больше всего. Это вот создавать состояние, создавать поводы для того, чтобы а, вот словить а, эти вот искренние яркие человеческие эмоции. Вот. Ну, мне нравится это делать, и у меня неплохо получается. Поэтому, пожалуй, да, на сегодняшний день так. Возможно, через пять лет вообще будет что-то другое. Но я не из тех людей, которые загадывают, типа, через пять лет я буду там-то или через десять там-то. Потому что если я буду знать заранее, будет мне интересно. Ну, пока что у меня такой возраст, что... Ну, 26 лет. С одной стороны, можно было бы, там, не знаю, уже построить там, компанию, не знаю, быть э, достойным семье и расти детей, но я понимаю, что это не совсем моя история сейчас. Хотя предпосылки хотя уже проявляются. Я думаю, что если лично кстати я стекаюсь, и будет э, осознанный выбор того, э, к чему я приду да, в вот. Ну, а пока я скорее в некотором таком э, гибком о... гибком время проживания и максимальном, как бы это сказать, потоке. Да, потоке. Угу. Здорово. Так, хорошо. Но, исходя из твоей истории, я точно понимаю, что ты очень, ну, как бы такой, знаешь, смелый в там, в решениях, в проявлениях человека. Можешь ли ты сказать, что э, то, как ты живешь, можно назвать э, словом «жить как в последний раз» или, или нет? Или все, ну, все... я не живу как в последний раз. Просто я, я знаю, что я живу один раз. Ну, и это бы достаточно. Mm -hmm. <laughs> я просто о том, что если раньше мне казалось, что когда-то потом я успею, то сейчас я понял, что если сейчас я потом не успею. Но это как знаешь, это хорошая аналогия, Ну, мужчины поймут, да, когда находишься в каком-то пространстве, предположим, в баре, и видишь красивую девушку и понимаешь, что вот она мне нравится, и нужно идти с ней познакомиться, но хотя бы что-то сделать. И если в этот момент, когда эта мысль пришла, ты ничего не сделаешь, то буквально через мгновение найдутся десятки оправданий и причин, почему этого не нужно сделать. Ну, там, не знаю, я там недостаточно хороший, или у меня, наверное, есть парень, или там, или там, типа, ну, не в этот раз, наверное, в следующий, или там вот весь еще вариант какой-нибудь, может быть, туда попробовать. А жизнь. Вот она примерно как вот эта вот девушка, если у тебя хватило смелости, вот в моменте, когда ты поймешь, что ты этого хочешь, подойти к ней и, и даже если там, не знаю, будь как-то нелепо, неумело, но там раз не получится, может быть, на второй раз получится лучше, а на третий ты вдруг поймешь, что, черт убери, я могу здесь сейчас получать то, чего хочу. Вот, и, и это работает, вот. Главное просто взять на себя вот эту вот смелость и ответственность за то, что, ну да, даже если мы провалимся, я провалюсь, или будет э, фиаско, ну, ничего страшного, попробую еще раз. Ну, как бы вот, отношение к провалам в жизни должно быть легким, потому что, не ошибаясь, кто-то ничего не делает. А, те, кто делают, они много ошибаются, но если они ну, быстренько расправляют свои ошибки, то они стремительно учатся, становятся профессионалами. Потому что у любого профессионала есть э, шкаф со э, своими скелетами и неудачными не, не проектами. Ну, это нормально. Угу. Слушай, а раз уж мы заговорили о провалах, я, я уже однозначно поняла, что ты к ним относишься спокойно и нормально, но были ли в твоей жизни, ну, такие прям вот провалы, которые, ну, скажем, для тебя были какой-то тоже отправной точкой, и как ты с ними справлялся. Ну, я говорю о тех провалах, которые, типа, не в которых ты говорил, так, э, все нормально, я справлюсь. А когда вот в первый момент э, ты чувствовал, что у тебя почва из-под ног уходит, и ты, ну, как бы не, не понимал, что как. Ну, я уже таких не вспомню. Провалы, конечно же, были, их было много. Такое дело, что я к провалам отношусь философски, и для меня провал не является провалом. Ну, uh -huh. это лишь... Э, ну, точка на пути есть, с которой нужно сделать выводы, вот. Ну, например, из последнего, если тебе интересно, я могу рассказать про то, что можно посчитать провалом, но, опять же, я грамотно с этим провалом обошелся, и я, может быть, не дополучил э, одной энергии, но получил совершенно другое. Если коротко, я сейчас занимаюсь тем, что организуем лаунж-яхты на Минском море, то есть я, вот, э, не, небольшая предыстория, я понял, что я э, я не хочу работать с бюджетным сегментом, я хочу идти а, в более высокий класс. я подумал, ага, а где же такие люди могут водиться? Это, ну, наверное, они занимаются яхтами, э, ну, яхтингом. Вот. Ну, там люди, скорее всего, неплохо зарабатывают, что-то из себя представляют. И я пошел учиться в Центр Поростного Спорта, вот, с такими людьми познакомился. А потом я подумал, а ведь если э, я с ними тусуюсь, я могу для них сделать э, нечто подобное, либо привлечь тех, кто за мной следит, кому это тоже интересно, в эту тусовку. Я начал делать вот э, такие тусовочные яхты. Но это не совсем про тусовку, а скорее про какое-то ощущение, ну, релакса. Потому что я зову туда музыкантов, я создаю атмосферу, где можно классно провести время, понотворкаться, выпить шампанского, пообщаться и насладиться вот самой прогулкой. Вот. И я сделал таких уже четыре. Вот сейчас вот это вот четвертое крайнее. Э, Сам последний момент был не очень хороший прогноз погоды. Если вот. тело там три человека. А я как-то вот маркетингом не сильно парился, вот, и как бы я понаделался, что, ну ладно, как-нибудь соберем. Вот, но я не собрал, ну, я имею в виду платных участников, да? Вот, и получается, по итогу, а, там, за день до мероприятия, у меня вместо там 8 участников, там 5 а, платных. Вот, а себестоимость акты достаточно высокая, соответственно, а я делаю весьма доступные такие заплывы, вот, и получается, я там уходил в минус, в совокупности, короче, по итогу я ушел в минус там на 230 рублей, это не очень много, но и немало, учитывая то, что сейчас а как-то кубышка стремительно за эти 3 месяца расставила, да, и я как-бы так плюс-минус в нуле. вот, но я получил другое, я прикинул, что, черт побери, раз я не собираю людей, я не буду отменять мероприятия, потому что, а ну, часть людей все-таки построила планы, они рассчитывают на то, что я состоится, и даже если я делаю это в минус, то я должен что-то из этого извлечь, ну и как-то по-другому работать. Я подумал так: а у меня же есть мои друзья, там знакомые, кому кто-то кто где-то кто-то где кто что-то для меня делал, либо а, там ну я там у кого-то в долгу или там в целом отношения хорошие, но мы давно не виделись. И черт побери, а почему бы им мне предложить? И я так за день быстренько хоп хоп хоп набрал там друзей, и знакомых, где вот были какие-то такие заимом зачеты, да? Хоп, яхта сложилась. И это была офигительная яхта, потому что, ну, на мой взгляд, одна из лучших, потому что мы настолько хорошо все вместе. И хоть я ушел в деньгах в минус, но я получил невероятный за это эмоции, сам отдохнул. А люди, получается, которые туда попали, они были безумно благодарны, потом еще сделали там репосты о себе в социальной сети, и получается, они ну, еще больше продвинули движение, которое я делаю. И для меня это просто урок, что, окей, погода может быть плохой, соответственно, нужно иметь людей в запасе, например, в убрать листе, либо нужно просто быть готовым к тому, что, если там кто-то отменится, то быстро прокрутить рекламу, все-таки иметь готовые там макеты на столе, либо еще что-то, чтобы набрать а, тех, кто а, влетел, либо просто брать недовлад, ну тоже вариант. Поэтому это лишь а, тестирование постоянная гипотезы, сейчас вот гипотеза о том, что Uh, ну, вот, Если люди подтвердили свое участие, это не значит, что они на 100% будут, потому что есть такой момент, как погода, и, к сожалению, я его контролировать не могу, но ничего страшного, вот, и сейчас вот пятая яхта, которая будет, у меня уже половина людей набрана, хотя она будет только в пятницу, вот, ну, и тут осталось, типа, парочку человек допустить, и все. Mm -hmm. Здорово. Так. Так, значит, к провалам мы относимся философски и воспринимаем их только как точку на своем пути. Супер, это крутая философия, ну да. на самом деле. М -м так. Да, погоди, я еще не рассказал важный момент по поводу этого провала. Давай. А, провал случился, но мне прилетело предложение «Организовать день рождения на яхте». Вот, и на следующей неделе я его таки сделаю. Вот, и там, как раз таки, ну так как это организация подключена, я что-то заработаю. И вот этот минус в деньгах, который у меня случился, да, я его в любом случае сохраню. Плюс, благодаря своей активности и а, крутым отзывам, мне прилетело еще предложение сделать корпоратив для одной компании, а, которая мне очень импонирует. И вот а, в эту субботу, если все по плану, то у нас еще будет корпоратив, который я сейчас а, активно придумываю и разрабатываю. То есть, получается, смотри. В деньгах я там разово а, ушел в минус, но потенциал, который благодаря этому мероприятию случился, да, он превосходит все вот эти вот потери. То есть, ну, где-то убыло, где-то прибыло. И в целом, если позитивно к этому относиться, там, не впадать в депрессию, что, о, господи, там, не знаю, я не куплю себе две новых кроссовок, и все, жизнь кончена. Ну, камон. Это всего лишь деньги, деньги равно энергии, Где-то она приходит, где-то уходит. Uh -huh. Ну вот так вот слушай ну блин это очень круто на самом деле что ну как бы все так происходит ты кстати упомянул про запросы во вселенную вот как ты считаешь э можно ли вот это вот событие как-то связать с чем то да. что uh -huh. так а... конечно я тебе рассказать как это произошло мне сейчас или нет да, давай. Мне я кажется, это, парке, это да? мне кажется, это супер интересно на самом деле. Ты, конечно, расскажи. А, слушай, я вот пару недель назад у меня вот хороший э знакомый еще с универских времен, сейчас успешный бизнесмен, очень такой self-made человек, э достойный. Позвал проехаться с ним за компанию, с его пцом э -э, по Беларуси. Он говорит, слушай, легкий, типа, похочу развеяться, нужно маршрутик какой-то у меня времени нет, ну давай, короче, я на моей тачке ты что-нибудь придумай, а мы вот, поедем, а... отдохнем, переключимся, равно поболтаем. Я такой, ну что, класс, поехали, в общем, придумал маршрутик, мы его согласовали, поехали. Едем, вот, э -э, что-то общаемся туда-сюда, вот, и Чел рассказывает про то, ну, чем живет, чем думает мировозземничество. Я понимаю, что вот сейчас вот в этой точке у нас с ним разница, ну, приличная, очень приличная. Там мы в доходах, в мировоззрении и о влиянии а, на окружающую среду. Вот. И он меня заразил, и говорит, ох, ну, ты а ты сидишь на папероне? Я тогда, когда немножко депрессировал, может, черт, все же делать. говорит, ты что вообще хочешь? У меня такой, ну, вот это, вот это, вот это, говорит. А на мазе своя ржавая, типа, еще долго будешь ездить? Я такой, блин, ну я тоже хочу поменять тачку. Потому что мы ехали на его такой заряженный инфинити. Он говорит, так это, что хочешь? Я говорю, ну, я когда-то хотел муссан красный. Он такой, так это, ты знаешь, сколько он стоит? Я такой, ну, нет. ну да давай посмотрим. Ну, посмотрели, нашли тачку, типа, она стоит 15 стоит, там можно привезти из штата. Там. В принципе, там вопрос несколько месяцев. Он говорит, а что для этого нужно сделать? Я такой, ну, бабла заработать. Он говорит, ну да, как? Говорим, «Ну, блин, хер его знает, я же не могу в Росланде лететь, а что здесь можно сделать?» такой, «Ну, не знаю». Говорит, а, как, «А где деньги лежат?» «Ну, наверное, у богатых людей». «Как развлекаются богатые люди?» я говорю, «Ну, наверное, на яхту». в этот момент уже учился говорит, так, ну, да, сделать какую-то кусошку. И, в общем-то, хоп-хоп-хоп. И получается, что вот посыл э, человека, на которого хочешь быть где-то похожим, либо равняться, плюс желание, плюс... Э, Вера в то, что, ну я же это уже делал, я организовал кучу мероприятий, и больших, и маленьких, и, господи, я вывез в разгар пандемии группу из Исландии через Будапешт э, с подключением консула и генерального Белайи обратно в Минск, типа, уже яхточку я как-нибудь соберу, поэтому, как бы, хоп-хоп, дело раз, дело два, сейчас у меня просто, ну, задача, вот у меня даже майка, смотри, написано, майк Мари <laughs> я купил ее вчера, вот, задача, как бы, несмотря на обстоятельства, заработать нормально лес вот, и, mm -hmm. и, как бы, Лена такая, ну, хочется заработать, ну, вот, на тебе испытание, типа, я такой, оп а на яхте не заработал, но прилетела другая история, ну, и здесь я что-то заработаю, потом еще где-нибудь что-нибудь намутится, я уверен в этом, что рынок потихонечку оживает, ну, думаю, пару месяцев и, ну, может быть, больше, чем пару месяцев, но, тем не менее, у меня есть понимание, зачем я это делаю, куда я иду, плюс я делаю то, что я, в принципе, мог делать бесплатно. У меня вот, понимаешь, какая штука? У меня понимание того, что вот я яхту сделал в минус, не вызвало никакого разочарования, потому что я такой, ну, ну черт убери. Я бы даже, ну, мог ее делать в ноль, потому что мне самому кайфово. Просто если бы у меня были деньги, ну, э, на, на, на еду, там, на, на одежду и на бензин, как бы вообще не вопрос. Вот. но так как я сейчас живу, знаешь, от проекты к проекты каждый день в в смысле так, где бы мне нарулить денег на то, чтобы а, был полный бак и в холодильнике еда, вот, это прям стимулирует капец. <сínt> <сínt> ну да, да, интересно. Слушай, а с таким количеством проектов, которые у тебя были, у тебя случалось выгорание, как ты вот из него выбирался? Да, конечно. Горание страстная штука. Надо в момент, когда ты понимаешь, что все, я устал, да, у меня лапки, надо позволить себе разрешить отдохнуть. И прям вообще забить на все, выключить телефон. Если устал от людей, то спалить на природу. Либо в СПА. Вот. Я недавно открыл для себя эту историю со СПА. Мне всегда казалось, что, господи, это для мажоров, знаешь, такое развлечение, типа, там, спа, пойти, там, в посидеть, поп ну, попускать пузырей э, в джакузи. А потом подумал, что ты бери, может быть, обычные смертный то, что доходят отдохнуть? И я пришел, короче, в ревьер, в в спа, отжалел, там, этих денег, и, типа, 8 часов я там просто, ну, знаешь, я уставший был, капец, обалдел в этих джакузи, э, там, восьми или десяти этих всяких э, саунах, и я, ты, знаешь, в конце дня такой, день пролетел незаметно, я думал, что я там за два часа, я сейчас надоест, я там 8 или 9 часов протиленил, и потом, в конце дня, я понимаю, что у меня такой офигительный продлив сил, что вода и вот баня отпустила, прям вот, ну, знаешь, смыла всю усталость, и я на следующий день еще поспал, там, часов 10, просыпаюсь, все, как новый, свеженький. И как раз таки вот это вот э, надо знать, что тебя попитывает и, и восстанавливает. Вот если устаешь от людей, то вот, изолироваться от них, от любых вот digital-раздражителей, и там вот в баню, на природу, э, в воду. Вот, а если наоборот, там типа ставил интерверта и немножко замыкаешься в себе, то как -то, и, вот вызвонить старых друзей, на кофе пообщаться. И, то, просто погулять по городу, по Зыбецкой, по Октябрьской, посмотреть, как там вот эта вот, энергия гуляет от людей, немножко подзарядиться. Ну нормально, там в Тиндере на свидание сходить, не знаю, что угодно сделать. Главное, главное действие, ну, потому что бездействие, к сожалению, ни к чему не приводит. Либо просто хорошенько выискаться и вкусно поесть. Вот, какой-нибудь завтрак намутить там на терраске и вообще классно. То есть, на самом деле, тот, кто хорошо работает, умеет хорошо отдыхать. И это круто. Отдых очень важен. Mm -hmm. Потому что без отдыха легко не увидишь. Вот лучше там неделю отпахать, по а потом там два дня просто тюлени выключенным телефоном, чем по чуть-чуть каждый день, ощущение того, что черт не хватает чего-то. Mm -hmm. Да, ну это правда здорово. Супер. А, так, я упоминала про твой проект, который вот буквально-буквально недавно <laughs> запустился за просто рекордно маленькое э, количество времени. Расскажи, пожалуйста, что что за проект и как... Как вообще за 72 часа реально собрать что-то, что вызовет... Я просто читала отзывы, это просто что-то сумасшедшее. Во-первых, это сколько? Трое суток, правильно? Или четверо? И это такие отзывы от людей, и они настолько искренние, что как? Расскажи. Слушай, ну все на самом деле очень банально. А, я вот а, прогуливался с девушкой а, по пространству двор, новая, рядом с каливарийской, коронной кальварийской, типа песочницей. Вот, такой иду, иду, иду, и смотрю, бам, прокат самоката. Прям здоровенная точка проката. И у меня сразу сложился пазл, потому что у меня есть хороший товарищ, Богдан Хмельницкий, с которым мы когда-то работали вместе в одном проекте Free Walking Tours, проводили экскурсии или иностранцев. Вот. И тогда я его приметил как очень толкового, креативного, очень образованного, эродированного человека. И у меня сразу сложился пазл, что так, электросамокаты, Богдан, он сейчас в Минске, и у нас много людей, которые а, зависли в городе, если на выходные они знают, что делать, ну, там, в пятницу, да, то в будни, типа, досуга никакого нет, ну, то есть, чем заниматься. И я подумал, что можно же сделать локальный продукт для местных. Просто водить экскурсии – это банально. На велосипедах есть свои нюансы, все-таки не везде проедешь, плюс, ну, там, можно устать, кто-то там. А, на велосипедах ты сам можешь покататься, короче. А вот на электросамокате это новый опыт, яркие эмоции, плюс, если продумать а, маршрут, там, до 15 километров, типа, за 2 часа его можно легко объехать, ты вообще ни не устанешь, могут быть и дети, и взрослые, не нужно там особо ходить, главное научиться управлять самокатом. Вот, и, и можно много локаций за короткий период времени проехать. И я такой, хоп, сразу же, сразу же, не думаю, это как с той девушкой в баре, да, я захожу туда, говорю, кто здесь главный? Ну, и там чувак типа, ну, я говорю, слушайте, у меня тут деньги созрела, я тут путешествием вообще занимаюсь, но вот из-за ковида делаю проекты внутри, рассказал, чем занимаюсь, говорю, у вас тут самокаты? У меня хороший товарищ гид-скурсовод, я сам раньше водил, говорю, я отлично все умею организовывать, давайте сделаем. Он меня смотрит, говорит, блин, слушай, чувак, типа у нас у самих такая идея есть, но вот как раз таки нету э, ни гидов, никого. вот хорошо, что ты пришел, говорю, давай делать. и мы прям там сразу же, прикинь, сразу же, выкатываем самокаты, делаем фотосессии, я снимаю промо-видео прям там же, вот, я говорю, слушай, короче, у тебя будет 10-15 самокатов, там, если мы через пару дней сюда запустим, вообще не вопрос, типа, запускай, все сделаем по красоте. Я сразу набираю Богдана, говорит, слушай, есть такая тема. Он говорит, О, это как раз Минске делать особо нечего, давай попробуем. Ну давай, только нам уже нужно по маршруту сначала проехать. Ну давай завтра пройдем, ну давай. Вот. И мы, получается, в первый день все снимаем, все договариваемся, во второй день едем по маршруту, все отсматриваем, сверяем там часы, все. Я в этот же день вечером получается кидаю анонс, что будем это делать. Набираются люди. На третий день, когда мы уже начали проводить, еще в начале я там докрутил немножко, писал тем, кто ездил на, на другие мероприятия в телеграм чат что типа, вот, ребята, поехали, и мы собрали 15 людей без регистрации, смс, рекламы. Вот. И, и реально, прикинь, типа, люди приходят, такие хоп-хоп-хоп. Так, мы там все, получается, организовали, рассказали там, инструктаж, технику безопасности, и поехали. И типа люди остались настолько в восторге. Это было супер кайфово. Ну, и еще тема такая, что. Так как ну, три дела этапы, да? Там сначала идея, потом гипотеза, потом тест, и потом, вот, получается, мы запихнули в продакшн. Вот. Было несколько косяков, которые мы до себя отследили, то есть люди, скорее всего, их не заметили, но мы ну, вот на следующей экскурсии, например, которая будет в этот четверг, мы уже знаем, как ее сделать еще лучше. Вот. И в этом -то та самая главная соль. То есть, от момента идеи до непосредственной реализации был максимально короткий промежуток времени. Ну, типа, я не думал вообще. Я сразу пошел договариваться. И типа, даже если мне сказали нет, я пошел в другую компанию. Ну, типа, вообще не проблема. Вот. И первое мы сделали, там, считай по себе стоимость, так чисто, знаешь, на покушать заработали, чтобы там кофе попить и потом э, обсудить. Сейчас же мы сделали набор уже денежки, где там что-то может заработать. Небольшую сумму, но тем не менее. Вот, и типа уже 10 человек. То есть у меня осталось 2 места, ну, 3 максимум. И мероприятие вчерверка, сегодня понедельник, понимаешь, это без рекламы, а еще тема такая, что на меня начала таргетироваться реклама, типа, первой экскурсии в электросамокатах, типа уже сразу скопировали, вот, но это лишь говорит о том, что я на правильном пути, важно же, как то важно быть первым на этой волне, вот, а те, кто копируют, это лишь признак того, что это успешно. Но они сделали так себе программу, выбрали так себе гида, и, судя по комментариям в их инстаграме, там не то, чтобы сильная группа набирается. Поэтому, опять же, бренд» — это штука, которая грешит. Да, но в любом случае, дилер эмоций у нас пока что только один, так что... Так что... Так, ну у тебя прям супер-супер так все насыщено. А скажи, вот очень-очень связано с людьми, ты постоянно, постоянно в взаимодействиях, какую роль, эм, ну и надо сказать, что я видела у тебя э, некоторые тезисы по поводу того, э, что ты думаешь об окружении, вот расскажи, пожалуйста, uh -huh. какую роль э, играет э, окружение в твоей жизни, как... Э, ну, наверное, ответь на вопрос, как прийти к тому, чтобы выбирать окружение, ну, прям так сходу сложно, в плане того, что люди не всегда осознанно к этому подходят. Но тем не менее, mm -hmm. если у тебя есть какой-то там, допустим, первый шаг для человека, который эм, неосознанно вот так вот к этому относится, но вот что-то одно сделать, чтобы начать, да? И как бы э, какие... Плюсы это дает, чтобы, ну, короче, был вин-вин в плане окружения. Mm -hmm. Ну, смотри, короче, окружение это штука, которая очень сильно э, вытаскивает, либо загоняет в болото. А, и тут, к сожалению, ну, или к счастью, я не знаю, у человека всегда есть выбор быть в окружении. Которая, ну, скажите, мы не, не выбираем родителей, друзей, мы выбираем, но тоже не всегда, да? И получается, то, что в нас прошито, то, что мы транспируем, в основном, то, что было заложено в детстве. Ну, есть такая английская поговорка, что благородное происхождение экономит 15 лет жизни. И в этом смысле она весьма прозаична, потому что, действительно, если человек был рожден в элитном кругу, да? то он из него скорее всего не выпадет, он также получит хорошее образование, хорошую работу и там у него все будет плюс-минус хорошо. Вот если человек вырос там, в семье, там, условно заводских рабочих, там, может алкоголиков, да, то ему из этого порочного круга очень сложно будет вырваться. Но он может это сделать, просто это требует больших усилий и осознанности высокой, и личного какого-то, знаешь, подвига. Поэтому, пожалуй, совет, который я бы мог дать, это то, что вот если человек хочет, не знаю, банально там, стать э, богатым, ну, там, не знаю, богатый это очень пространственное слово. Ну, например, он хочет зарабатывать тысячи долларов в месяц. Вот сейчас он зарабатывает триста долларов, а хочет полторы. Вот самый правильный совет — это не идти там, на клуб, там, как здесь работать, полторы тысячи долларов, или там, э, слушать того, что скажет мама или папа зарплата в 500. Самый правильный э, момент — это найти человека в своем окружении, либо друга знакомого которые деньги зарабатывают, пригласить его на кофе, вот, и просто пообщаться, типа, спросите чувак, как, <laughs> вот, или просто посмотреть, понаблюдать, типа, что он делает, как он делает, а, начать ходить в те места, где они тусуются. Ну, грубо говоря, а, смотри, типа, если бы я не попал на в центр парусного спорта и не начал заниматься яхтами, я бы не вышел на то окружение, которое сейчас меня окружает. Uh -huh. а, потому что я начал делать яхты, потянулись очень крутые ребята. Вот на прошлой яхте был прикинь а, само, самокатный магнат. Здесь человек, а, у которого интернет-магазин по продаже аренде самокатов, а, электросамокатов, детских самокатов, велосипедов номер один в стране. Прикинь. Типа, uh -huh. ну как, как, как бы я с ним мог познакомиться? А он пришел ко мне на яхту, прикинь. <laughs> типа, и мы там потерли немножко, он, нам рассказал, что, чего, почем. И как бы между делом я понимаю, что черт возьми, это офигительный рынок ну, сезонных товаров, например. Вот. И мой совет, Сен, так, такой, что не надо слушать тех, кто там пространственно размышляет о том, что как бы, что-то. Нужно идти конкретно туда и общаться с теми, кто уже достиг этого результата, потому что они обычно... Люди успешные, ну и нечего там особо скрывать, в том смысле, что чем больше успешных людей толково будет в окружении, тем лучше. Ну, грубо говоря, все, что знаю, ну, я с удовольствием расскажу человеку с горящими глазами. Ну, возможно, если ему это поможет, классно. А, вопрос лишь в том, что хм, помимо того, что ты услышишь, что надо что-то сделать, желательно сразу а, и системно. Тогда будет результат. А просто послушать и ничего не сделать, ну, тогда лучше не тратить время не свое, не человека, который позволит тебе помочь. Mm -hmm. Слушай, а вот э, про системность. Раз уж ты сказал, у тебя есть какие-то э, свои привычки, которые тебя держат, э, ну, не сказала бы, что в ежовых рукавицах, но, скажем, вот, когда такой момент приходит, что ты чувствуешь, что блин, я расползаюсь. Mm -hmm. Есть что-то, что ты делаешь однозначно регулярно, и это держит тебя в строю? Я чищу зубы каждое утро. Класс! Это самая стабильная привычка, которая у меня есть. Не, если честно, я последние 3-4 месяца старательно выбегал, весь стресс и весь негатив, который скопился во мне. Потому что в феврале я закончил свои очередные отношения, очень длительные. Мне было тяжело, больно и плохо. И спорт для меня был такой отдушенный. Соответственно, я много занимался спортом, вот, я достиг определенного результата, сейчас чуть-чуть подзабил из-за большого количества задач, но, тем не менее, я все равно при каждой удобной возможности стараюсь выбегать. Вот вчера бегал со своим другом, сегодня пробегу. И, ну, скажем так, я не очень системный человек, будем, буду откровенным, но когда есть критическая ситуация в топ-состоянии, да, то как раз-таки конкретика которая происходит из того что а, так каждый день я бегаю там 5 7 километров или 10 а она придает какой-то стабильности так, почву под ногами и создает опору внутреннюю ну и целостность формирует потому что а, искать опору вне это тупиковый путь сначала опору нужно идти в себе а дальше ведь смотри когда люди целостные когда они а самодостаточные, к ним другие тянутся. Вот а когда ты размазан, как сопля, условно, и такой типа неуверенный, не знающий, чего, куда, зачем, ну, по большому счету никому не нужен. И кроме как жалости и страдания, никаких эмоции не вызываешь. А люди, которые заряжены на действия, которые понимают, куда они хотят, чего они хотят, которые целеустремленные, они как раз-таки является объектом повышенного внимания, потому что они хотят быть похожими, с ними хотят взаимодействовать. Но то же самое, пожалуй, сейчас у меня, потому что, ну, например, даже то, что я сейчас с тобой здесь о чем то вещаю, ну, меня кто-то нашел, кто-то подумал, что, наверное, я достоин того, чтобы для этих прекрасных людей что-то рассказать, поделиться опытом, и вот, ну, и сейчас я здесь, да. То есть, если бы я был ам аморфной, амебной сущностью, то Наверное, бы не обратил на это внимание, и я бы здесь сейчас не вещал. Ну, как... ну да. Слушай, вот я тебе на самом деле скажу честно: когда я узнала, что ты к нам приходишь спикером, я, я просто так обрадовалась, потому что я подумала: круто, блин, это же это классно. Да, и я, собственно, поэтому и веду этот эфир. Мне очень хотелось с тобой пообщаться, да. Так. Давай, может быть, вернемся к историям из жизни. Ты сказал, что у тебя точно есть что-то, что может уложиться в книгу, либо в фильм. Да. Есть, допустим, одна история, которая сто процентов попадет туда, и ты точно ей хочешь поделиться. И если да, то расскажи, пожалуйста, аудитории. Интересно. Oh. Слушай, тут такой момент, что историй на самом деле настолько много. И вот если когда-нибудь для того, чтобы написать книгу, либо снять какой-нибудь фильм, кто знает, может быть, через 10 лет я буду каким-нибудь режиссером, все может быть, я много очень историй хотел бы туда, там осветить. Самые крутые истории, если честно, я уже немножко устал рассказывать, и я боюсь, что я боюсь, что каждый раз, когда их рассказываю, я их немножко обесцениваю. Знаешь, это как а, крутую историю, если ее ну, рассказать там по 10 раз за день условно, да, то на 10 раз уже нет энергии, нет запала. И если честно, ты сейчас спросила, у меня сразу где-то 3-4 истории появилась но если честно, как-то у меня нет энергетического ресурса сейчас, чтобы их рассказать так, что прям эх, стоп. А, mm -hmm. Вот. Поэтому вот история с поездкой на фургоне, да, вот, она прям энергетически заряжена до конца. Есть Истории про чудеса, которые случались со мной в Париже. А есть истории какой-то невероятной бескорыстности людей, которые окружали меня вокруг, или там какой-то невероятной удачи. Вот, но... но так, чтобы сейчас повернуть вот, Баяну, такое... если честно, у меня сейчас нет äh, настроения. И скажи, пожалуйста, сколько у нас осталось с тобой времени? Слушай, ну, вообще у нас есть э, целых 50 минут еще. Супер. Давайте. Я, смотри, что хочу предложить. А, маленькую, маленький брейк, потому что я напился воды, и, если честно, я сейчас а, не готов а, продолжить а, диалог. Мне нужно буквально 5 минут перерыва. Вот. Ты бы могла, а, например, а, предложить ребятам а, тоже не знаю, набрать водички, либо сбегать в уборную, как это нужно мне, вот, и мы бы продолжили сейчас там, про ислайн, вот про это все. Да, да, давайте. Э, вы пока можете задать еще вопросы э, в чат, а Алексей пока отойдет. Спасибо большое. Мы все, Я да, да встречу, мы все вместе. Э, камеру видео и вернусь. Да, давай. Так, друзья, пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Пока Алексея нет, я тоже на секунду отключусь. До реклама, но ваши вопросы мы, естественно, будем видеть. Меня просто... Да. Все слышно? Так, отлично, да. Я вернулся, друзья. Так, я так ну с возвращением у нас есть вопрос про Исландию. Давай. Как а, ты в нее влюбился? Вопрос, влю... вопрос э, наверное, в том, чтобы ты рассказал, но давай, может быть, я чуть-чуть подробнее его задам. задам. Давай. Когда ты понял, что ты готов гонять в Исландию восемь раз в год и тебе это не влом почему именно Исландия, что, что тебя привлекло в ней? И как как пришла идея возить туда людей? Ну смотри, long story short если если слышали такую фразу, вроде как художник, то это про меня. Я побывал в Исландии в первый раз, по-моему, в мае, вроде как в мае, в другом авторском туре. Вот. И мне страна понравилась, но изначально у меня была идея возить вообще в Португалию, потому что я безумно влюбился в эту страну. Но побывав в Исландии, я понял, что это офигительное направление, особенно для белорусов. Ну и вот русскоязычного региона, потому что еще не настолько популярная, но с большим туристическим потенциалом. Плюс, я понял, что это можно делать гораздо бюджетнее, чем это делают а, коллеги по рынку. Вот. Ну и можно делать гораздо качественнее интереснее, чем то, что я увидел в той поездке. А, поэтому, по большому счету, съездив туда, я подумал, что я могу сделать лучше, интересней. Ну, по-другому, как я вижу. Вот. Ну и, соответственно, вернулся и потом сделал сам. То есть, э в реальности я не придумывал велосипед. Я просто его скопировал и доработал. И по большому счету сейчас, в наше время, большинство крутых вещей, оно уже придумано. Не обязательно садиться там и заново что-то выдумывать. Можно просто взять то, что тебе нравится, э переделать на свой лад, добавить что-то нового, свежего из других сфер, возможно, на пересечении. получится что-то кардинально новое, свежее, либо старое, но э которое будет актуально сегодняшнему дню. Вот. Собственно, так у меня получилось с Исландией. То есть, если честно, я не думал, что я буду туда прям на постоянке ездить. Но вот за прошлый год я там побывал восемь раз. Вот, ну, Один раз я съездил в автостом туре не своем, семь раз я свозил людей, вот, группу, туда. Соответственно, если Исландия, то все, все прагматично. Страна крутая, людям там очень нравится. То есть, я не видел еще, наверное, нигде когда люди получали массово концентрированные настолько столько эмоций. Вот. Плюс сам я настолько проникся Исландией, что каждый раз, казалось бы, могло надоесть за это время, но я там немножко отрабатываю маршрут, каждый раз я там какие-то языки локации разведываю. Плюс каждый раз же совершенно разная комбинация людей. И люди разные интересы. мне интересно с ними. То есть я уже не столько страной вдохновляюсь, заряжаюсь с людьми, которые попадают со мной на эти поездки. <с monuments> <сп Özressive> <First> ну и вот, когда я понял, что модель рабочая, я ее масштабировал в формате Иордании. Сделал то же самое, но в Иордании, тоже залетела на ура. Вот, были планы еще на Марокко, на Швейцарии, но из-за коронавируса, к сожалению, они сейчас немножко подвисли во времени. Ну, то есть билеты, к сожалению, отменились, соответственно, сейчас, ну, как только границы откроются, ну, взять возобновится. возобновиться. Ну, наверное, немножко уже по-другому, учитывая ситуацию, но, тем не менее, я... Я точно буду одним из первых, кто а, повезет группа там, в ту же Исландию, там, в Португалию, Швейцарию, Марокко, Иорданию и ряд других направлений, потому что я вижу в этом гигантский потенциал. Главное просто, чтобы у людей осталось желание путешествовать, но деньги заработаются. Угу. Так, есть вопрос, что ты включаешь в маршрут по Исландии? Что там такого интересненького есть, кроме... Ой, там очень... Там очень много чего интересного, ну, то есть в Исландии есть океаны, вулканы, лавовые поля, огромные фонта водопады невероятной красоты, ледники, то есть там сконцентрировано природных таких богатств и красот, нетипичных для типового белоруса глазу, что, ну, описывать словами бессмысленно. Вот я могу можно зайти в мой инстаграм, посмотреть видео, мы сняли там полноценный фильм, а, сняли еще несколько видео коротких поездок, где там за 3-4 минуты можно понять формат. Вот, там огромное количество невероятных ярких, сочных фотографий, а, которые передают атмосферу, вот. А так, маршрут, он бывает короткий, а, там, Золотое кольцо плюс столица, там, на 3-4 дня, да, а бывает по Хруппского острова, это минимум 7 дней. Вот. Надо понимать, что Исландия одна из самых дорогих стран в мире, вот, поэтому ценник не может быть, так, как он в Турции, либо в Египте, но тем не менее он, сопо... он конкурентоспособен и э, сопоставляем с отдыхом там, типа, в Италии, например, либо в Испании, но это... вы эти деньги получаете Исландию. Вот. Преимущество, наверное, того, что это делаю я в том, что на сегодняшний день у меня нет там, офиса, либо отдела продаж. Я плачу просто упрощенный налог, соответственно, у меня маленькие издержки. Мне не нужно вкладывать в стоимость билета содержание вот этого вот всего, что обычно есть в туристической компании, соответственно, маржинальность у меня низкая, которая складывается на группу из 15 человек, и стоимость билета, она не сильно не влияет, я имею в виду стоимость всей поездки, но там, умножив это на 15, получается неплохая денежка для меня. Ну и мне это имеет смысл делать. Вот. А что еще Какой там вопрос был? А, там да. я видел, что ты проскочила, но я не увидел. А, какая твоя личная фишка вот в этих путешествиях, которые ты делаешь? Ну, то есть, что тебя отличает даже от того человека, у которого ты украл как художник? Ну, ладно, не будем говорить, что ты украл у кого-то как художник, но я имею в виду, что есть... я точно знаю, что... Есть еще как бы люди, которые возят людей в Исландию, но вот конкретно что? ты э, что, что тебя отличает на рынке сейчас? Слушай, ну это, об этом нужно спрашивать у тех людей, которые со мной ездят. Про себя я могу сказать много приятных вещей, но лучше почитать отзывы или посмотреть а, видеоролики. Ну, наверное, наверное, одна из ключевых а, штук это то, что у меня высокий клиент ориентированность То есть для меня важно, чтобы люди кайфанули. Вот. Все остальное второстепенно. Uh -huh. Важно, чтобы люди кайфанули и, ну, насладились, да, словили вот эти вот яркие эмоции. И я могу специально сделать что-то, чтобы эмо вот этот эмоциональный фон, он, знаешь, был супер яркого, до... Ну, короче, вот эти вот эмоциональные качели, ведь в нестандартной вот жизни, да, а, нормированной, вот, обычно мы живем в каком-то таком, ну, небольшом пределе эмоций, в котором, ну, спектр не широкий. А в Исландии он, типа, вот такой, вот. И получается, там, э, ну, за счет того про простроенного маршрута, там, за эти восемь раз я научился его делать насколько крутым, что люди потом приезжают и говорят, а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! <режий> типа, я хочу еще, либо после этого отпуска мне нужен еще один отпуск. <режий> вот, есть даже одна девочка, которая за этот э, неполный год съездила со мной три раза. Три, <режий> Карла. прикинь. <г IV> Слушай, вот, сэппи... Получается, э -э, возврат, э -э ну, назовем, клиента, да, он, ну, в этой воронке, он очень крутой. И, наверное, это, это говорит само за себя, вот, ну, нет про себя там рассказывать, наверное, не, не с руки. Вот. Слушай, а если не про себя, то было ли что-то такое необычное, что ты делал в этих путешествиях, ну, там, для людей, я не знаю, из разряда организовать, там не знаю, поход по каким-нибудь тропам лилипутов. Я знаю, что в Исландии я очень слушаю. верят в эти все штуки. А, да, а, я тебе так скажу, что все мои фишечки, они в мелочах. Они в мелочах, и эти мелочи я не хочу полить, потому что их нужно почувствовать, а не услышать, как я а -а -а. их рассказываю. Вот. А, поэтому, ну, как говорится, и без а, в деталях, и вот счастье в мелочах. Соответственно, вот я как раз-таки работаю над тем, чтобы даже в мелочах а, человек чувствовал ну, заботу, чувствовал тепло, чувствовал, что а, ну, все, все под контролем, все классно. Вот. Ну, э, Лучше один задача, раз увидеть, чем тысячу раз услышать, да. Ну да, задача вот этих путешествий это именно путешествие. Это не знаешь, не отпись в традиционном смысле, где ты, ну, все. Все, все предсказуемое, все понятно. Это такие путешествия, там высокий уровень непредсказуемости, даже при том, что детально спланирован. То есть погодные условия могут вмешаться. Мы как-то попали в такой ураган, что мы ехали, и вот, прикиньте, типа мы едем, и на расстоянии трех метров ничего не видно. То есть там жесткая буря, снега невероятная. Вот, и мы едем там на аварийке в 150 метров от нашего места жительства на тот момент. Вот, и с пониманием того, что все капец, то есть тачки остались, их заметает, вообще невероятно э, погодные условия для, даже для нас. Вот, а мы едем, э, уже там, наверное, под конец дня уже темнота, люди устали, но едем на таком драйве, что просто капец. Или, например, мы доехали до одной скалы э, с маяком наверху, и начался очень-очень-очень э, жесткий фронт. Ветер настолько сильный, что людей просто сдувает, то есть прикинь, типа ты идешь, и там девочки по 40-50 кг, они просто не могут идти, их сдувают, вот, и в момент, когда мы садились в тачку, а в одной тачке за счет того, что открыли две среди и сзади, выдуло стекло, то есть стекло просто, ну, не лобовое, а там, боковое. Вот. ну никто не пострадал, но тем не менее тачку просто расхнящило. Вот, и мы заехали на ближайшую заправку. Общем, я говорю, ребята, у вас есть, чем этот заделать? И они такие, ну обычно а, есть специальная такая лента. Вот, мы купили два а, плотных а, пакета в супермаркете, пакетом заделали, лентой заклеили <laughs> и доехали до дома. Ну то есть, ребята, молодцы и просто капец. Ну и как бы я это не планировал, но это случилось. И Самое главное – это позитивный настрой во всем этом, то есть, ну, ни в коем случае нельзя кисложопить, и как бы это приключение, поэтому, ну, вот, наверное, фишка в том, что я гарантирую приключение, вот, то есть, как бы, это, наверное, вот после таких путешествий жизнь меняется надо и после, или вот как мы с ребятами, а, вроде как, ничто не предвещало беды, а начали закрывать границы, отменять пейсы, и мы, вот, прикинь, едем, а, до этого там, у нас был вечерний сбор, думали типа, что делать, если граница границе ребят смотрите, типа, Все не но если такая ситуация происходит, наш рейс отменяется, мы вот останавливаемся и сразу вот где бы это ни было быстренько заходим в интернет, покупаем ближайшие билеты на континент, потому что стоять на острове было бы не вариант. Припин типа если бы с группы застрял на острове на несколько месяцев. Ну, при этом я сказал, что типа, а, ну, то есть если там какая-то жопа случается, то ну, все, что я заработал, все, что есть, мы потратим на то, чтобы там здесь еда была, и все, ну, типа, нормально, порвемся. Вот. <én>! И реально мы едем там по плану, и вдруг -то -то -то -то приходит уведомление на e что наши билеты отменены. И мы останавливаемся, прямо в этот же момент покупаем билеты на следующий день а, лететь в Будапешт. Вот, потому что это было ближайшее место. И, и вот купили билеты. А, мы уехали на два дня раньше из Исландии, полетели в Будапешт, и там тоже был куча напрягов, потому что мы думали по Будапешту погулять, а нас не выпустили из аэропорта. Пришлось звонить посту Республики Беларусь в Венгрии, чтобы он нас выручал. Вот. И потом через него мы зашли к заму генерального Беларии, чтобы нам поменяли билеты на дату э, на два дня раньше. Потому что мы взяли билеты еще из Будапешта в Минск, на, на что погуляем по Будапешту, а нас не выпускали из аэропорта. Вот, и он нам, вот, в общем, это все организовал, и реб... ну, ребята спали в аэропорту, то есть, я, знаешь, типа настолько еще уставшие, мы там за пять минут закрытий в YouTube, купили несколько бутылок виски и использовали этот транквилизатор, чтобы как-то пережить этот э, невероятный стресс эмоций, вот, но как бы по итогу, по итогу, вот, ну, когда мы там общаемся, встречаемся, говорим, господи, это было самое невероятное приключение в моей жизни, типа я хочу еще, вот, ну, и как бы вот оно, оно все такое, то есть, э... В этом фишка. Фишка в том, что ты наверняка не знаешь, что там будет, потому что это не Египет и не Турция, это, блин, другой мир. Mm -hmm. ну, вот так. Я, я так понимаю, что именно это и позволяет тебе гонять туда до восьми раз в год и каждый раз испытывать какие-то новые эмоции. То есть твои путешествия. Да, я, не б, и... я бы я ездила чаще, если честно. Просто тут вот важный момент, про который ты говорила выгорание. я словился на мысли, что я в марте съездил два раза. То есть обычно одна поездка месяца в марте я съездил два раза, и вот просто когда я вернулся, ну, то есть, коронавирус, вся история, я mm -hmm. почувствовал себя невероятно истощенным и понял, что я не хочу видеть ни людей вокруг, вообще никого. И где-то на неделю, ну вот, просто устроил себе digital detox, вот, когда я просто там, вот, знаешь. Uh, записи дома с книжками, там, сериальчиками, ну, там родными-близкими общался, там ходил вот по баням, ездил там, на велосипеде и mm -hmm. в общем, вообще минимум контактов. И вот, ну и нормально восстановился, потом снова можно было возвращаться к людям. Но вот когда какой-то такой, знаешь, максимальный поток uh, взаимодействия с людьми... Uh, Долго длится, начинаешь от этого уставать, вот, и, соответственно, когда это осознаешь, нужно сразу прекращать и как бы дать себе время отдохнуть от людей, потому что, ну, я если сильно становлюсь, становлюсь раздражительным, а зачем раздражать себя, раздражать других, ну, то есть нужно просто дать себе время отдохнуть. Ну, да-да-да. Слушай, а, расскажи, что ты читал вот в этот период, просто очень интересно. Ну, знаешь, есть такая история, что человека часто составляет то, что он читает Вот ты, как очень интересная личность, явно складываешься не только из путешествий Ты же ну, читал какие-то такие книжки, ну, Слушайте, которые... Ну, откровенно тебе скажу, что последнее время я мало читаю То есть я вот надо этим надо поработать, но еще пока руки не дошли Потому что когда добираюсь до кровати, я засыпаю с книгой на лице, не прочитав и не склонюсь Вот Поэтому я читал «Квантового воина», не помню, как автора зовут, вот как раз-таки про, ну, про вселенную, про силу э, там, визуализации и намерения, и про действия. Ну, в общем, там интересно, правда, интересно. Харай я читал, э, Sapiens, ну, вот, э, Homo Deus, и вот эти вот э, ну, бестселлеры нынешние. Mm -hmm. э, ну, как-то... Ничем, наверное, не удивлю в плане литературы. Я вот ну, сериальчики начал смотреть, ну, как начал смотреть. Я вот очень люблю Кей Морфи, вот, его смотрю, какие -а -а -а, минимально, а вот Ютубчик там, что, что было дальше, мне очень нравится. Но в целом, как бы, я, как бы это сказать, я даже, когда ну, вот, ухожу там uh, посмотреть словно Netflix, uh, мне хватает, на час-полтора, и потом мне уже неинтересно, вот, как-то так. Я, я больше в то время просто филейнил, ну, знаешь, готовил себе, там, сидел на террасе, пил кофе, гулял по, по, по городу, катался на велике, ну, и по вечерам что-то смотрел, общался с друзьями, ну, и все. Угу. Так, хорошо. А Есть у тебя какие-то... Я не знаю, ну, ты, наверное, тебя очень много кто спрашивал это, но какие-то там советы для людей, которые э, либо очень мало путешествуют, либо не путешествуют... Давай... Нет, давай так. Начнем с тех, кто не путешествует вообще. Э, я точно знаю, что многие люди боятся э, куда-то выезжать, и как э, преодолеть вот этот вот страх, выехать э, первый раз и э, самостоятельно, допустим. Жень, ну смотри, сейчас ситуация очень сильно поменялась с туризмом. Я пока не знаю, как. Ну, в текущих условиях э, это грам грамотно ответить на этот вопрос. На сегодняшний день я бы предложил путешествовать хотя бы по собственной стране. Типа, ребята, ну, когда еще, если не сейчас, когда границы закрыты, можно изучить свою собственную страну. У нас оказывается очень много классных мест. Вот, например, Голубые озера, то, что рядом с Нарочью, э, шикарное место для того, чтобы туда приехать, только в будний день. Потому что в выходные дни, к сожалению, все самые тесные места сейчас кишат людьми, ну и там не кайфанется. То есть вот в будние дни выехать куда-нибудь погулять на природу, на болото в Ельню. Очень классно. То есть э, в Беларуси есть куда съездить, и я бы хотя бы начал по Беларуси. В Гродно съездить, там, э, в Инск, или э, там съездить э, с палатками, с байдарками, с друзьями. Либо сейчас очень много ребят, которые предлагают разные поездки, я, я не системно делаю поездки на выходного дня, так вот, ну, когда вдохновение есть, собираю людей. Вот, но есть люди, которые прям, каждую неделю куда-то выбираются. Вот Ксюша Куруся, моя хорошая подруга, делает классные поездки. Вот, я бы ее рекомендовал. Ну, они не из дешевых, но они очень достойные. А, вот, ну и что еще. Ну, и а, гулять по городу, а, смотреть новые места, знакомиться с новыми людьми. Сейчас, на самом деле, потихонечку люди начинают двигаться, желают, какие-то места закрываются, какие-то открываются. Тут, ведь, на самом деле, путешествовать можно даже не выходя из своей комнаты, если так думаться. А делать что-то новое, пробовать что-то новое, это, ж, пожалуйста, хоть каждый день. Ну mm да. -hmm. Well, yeah. Да, согласна. Слушай, ну, спасибо. Вот насчет наводки по Беларуси, это прям очень интересно. Я только в Гродно, наверное, была из этих мест, которые ты перечислил. А так... Ну, а по Белке, прикинь, типа, сейчас это недорого совсем. У нас дешевый общественный транспорт, там, поезда, автобусы. Сейчас лето, можно спать в палатках, не нужно ничего снимать. Вот, если своей машины нет, ничего страшного. Там можно на компанию скинуться на каршеринг, съездить там в Солигорск миловым карьером то есть вариантов много, реально много, надо просто захотеть, собраться и поехать. И приключение в Беларуси ничем не хуже, чем приключения за рубежом. Тем более сейчас, кроме как в Беларуси, особо никуда не уедешь. А здесь, ну блин, ты на своей территории, на своей стране, come on, типа, даже если случится какая-то самая большая жопа, ну, пешком можно дойти обратно домой, если что, но это не проблема. Ну да, это точно. Это не в добираться. Да, это правда, правда. Слушай, так, давай я еще раз, наверное, скажу нашим зрителям, что можно задавать вопросы в чат. Вот, у меня к тебе такой вопрос. Я все-таки хочу узнать насчет книги. Давай так, не про историю, а про ее название. Если бы ты писал книгу о своей жизни, как бы ты ее назвал? О, хороший вопрос. Я еще не думал в этом сторону. Ну, а жанр, не, например? Нет. Это было бы что? Пока у а меня как... не всплыло название в голове, типа вот ах, так, вот так бы я назвал эту книгу. Банально, банальных название всплывает в голове, но я даже не хочу их озвучивать, поэтому, наверное, когда-нибудь, когда я пойму, что вот пришло время, я начну что-то писать, и название придет, Сейчас у меня есть ощущение, что на несколько глав материал есть, но не на целую книгу, поэтому пока рано. Интересно. Слушай, а может быть, ты можешь дать несколько советов, вот, в целом, про жизнь, ну, скажем, мы просто обсуждали такие, знаешь, профильные, я бы сказала, вещи, типа окружение, там, путешествия — это скорее какие-то составные части жизни, а вот если брать в целом жизнь, то что ты можешь а, посоветовать? Только один совет, который я могу дать — это жить. жизнь надо жить, вот, жизнь надо жить, Точка. А Больше ничего советовать не буду, потому что все остальное это скатывается в бытовую философию, а, ну, а, Почитать языками можно и, и без меня, и со мной. Просто вот жизнь надо жить, и, и, и все на этом. Вот, и если честно, смотри, ну, то есть, мы сейчас с тобой, такое ощущение, что немножко зашли в тупик, ну, там, совет, вот это вот все. Вот, если у ребят есть еще что спросить, пускай спрашивают, если нет, то мы можем закругляться, потому что не обязательно быть в тайминге положенным, если вдруг динамика упала. Ну, это нормально совершенно. Но что сейчас еще, вот смотри, скоро будет закатное солнце, еще, возможно, люди успеют насладиться закатом, там, не знаю, выпить кофеечек, либо выехать в город, чтобы посидеть на какой-нибудь классной терраске. Поэтому сейчас, если разговор потихонечку плана потухает, мы можем его закруглять. А, давай тогда я задам тебе последний вопрос. А какие Давай. у тебя м, планы, помимо текущих проектов, вот на ближайшие, я не знаю, там, сколько тебе видится, вот столько ты можешь сказать? Ну, я не знаю, ну, не один день, там, допустим, О -о -о. раз уж ты живешь сегодняшним днем, ну, допустим, на ближайший месяц, что ты планируешь делать? На ближайший месяц? А, ну, смотри, у меня сейчас есть задача, это сделать вечеринку на крыше, организовать в четверг крутую экскурсию на электросамокатах по альтернативному Минску. В пятницу выплыть на яхта, в субботу сделать корпоратив, в воскресенье прителенить, хорошенько и пойти в СПА. На следующей неделе повторить цикл, только у меня еще в пятницу своя яхта, в субботу день рождения на яхте, а в воскресенье еще один день рождения на яхте подруги. Вот. Поэтому в пятницу, в воскресенье максимально насыщенный четверг, а, наверное, понедельник, в в вторник, среда, я буду думать еще над корпоративными предложениями, потому что такое ощущение, что сейчас э, на это появляется спрос, и пока еще есть энное количество выходных э, до начала сентября, можно э, хорошенько поработать. Вот, в по сентябре я собираюсь улететь в Португалию, если граница откроется, пройти там путь Святого Якова, где-то 500 километров по пешочкам. Вот. Э, надеюсь, что это удастся реализовать. А там посмотрим, на самом деле, вот план планирования сейчас вот до конца августа уже плюс-минус расписан, с пониманием того, что я буду делать, а когда прояснится история с путешествиями, то я думаю, что где-то с начала октября возобновим э, поездки там, в ту же Исландию, возможно, в какую-нибудь страну потеплеть, хочется по по... на солнышке погреться. Думаю, ни одному мне. Вот. И это может быть какая-нибудь Барселона, либо Майорка, Uh, ну, какие-нибудь острова, возможно. Вот. Uh -huh. Что-то подобное я собираюсь сделать. Вот. Ну, а там посмотрим. Если планы про туристическую отрасль, то я хочу сделать большую полноценную кампанию с выходом uh, не только на русскоязычный рынок, типа, Россия, там Казахстана, а работать еще и с Европой. Ну, то есть uh, план амбициозный. Вот. И он вполне реализуем. Поэтому не знаю, сколько уйдет на это времени. Полгода-год. Но я собираюсь ну, типа, делать, э, стать, ну, как-то, отрасли называется туроператором, вот, uh -huh. полноценным. То есть, возможно, часть крафтовость потеряется, но сам э, для той аудитории, которую я выбираю, я буду продолжать возить вот эти авторские крафтовые туры, где основная ценность, наверное, это все-таки э, отбор людей, а, потому что я не беру всех подряд, вот. Ну, и вот какая-то такая атмосфера, которую удается мне создать. Вот, ну и буду подтягивать единомышленников для того, чтобы они брали на себя направление, например, вот Исландия, для меня в целом, я думаю, еще поездки 3-4 будет полностью исследовано, ну, так с большего, да, соответственно, я там поставлю еще одного достойного ну, человека, который, которому будет интересно пока в Исландии, вот. Потом того же, то же самое сделаю с Арданией, Марокко и другими направлениями, и там буду потихонечку участвовать в мире, и давать возможность другим по такому же сценарию, кому интересно идти, дорожка такой. Ну, вот. Пока план такой. Возможно, все поменяется, потому что непонятно, что с границами. Возможно, я буду возить в Албанию или на Литийскую тропу в Турции. ху knows? Ну, вот как-то так. То есть, у меня, знаешь, касательно будущего есть полное ощущение того, что все будет окей. Даже если нет, все равно, как бы, найдем способ выиграть им Жизнь, она, знаешь, она бы не была такой интересной, если бы не такие события, как сейчас. Ну, кого-то они могут подстраивать или там м -м, дезориентировать, а для кого-то является вдохновением для того, чтобы выходить на новые рынки, завоевывать новые территории и, ну знаешь, ставить э -э, на кон еще более высокие ставки. Вот я, наверное, из второй категории, потому что когда и сейчас. Ну да, это прям повторяет ну, твою философию в плане там, отношения жи к жизни, да. Это очень чувствуется во всем, что ты делаешь, это круто. Ну такой, знаешь, типа единый принцип, который прям красной нитью во всех твоих сферах. Это классно, это классно. Ну и таких людей много на самом деле, я вот наблюдаю за ними тоже и вдохновляюсь э, тем, насколько бойкие ребята вокруг, насколько, знаешь, заставленные и э, такие заряженные на успех. И мне очень радостно от того, что я нахожусь в таком окружении, и ну, очень радостно, что я могу поделиться каким-то рядом энергии и ну, на своей философии, мировоззрением для тех людей, кому это может быть ценно. Да, это очень здорово, и для этих людей тоже полезно, потому что, ну, знаешь, очень многие там ищут каких-то, э, ну, вдохновителей, там, я не знаю, учителей, если, если это можно так назвать. И как раз в такой ситуации это очень нужные люди. В плане того, что сейчас все эмоционально немножко присели, у всех такое состояние, как бы, а, что делать. Вот, так что очень Мама. круто, что есть ты со своей энергией, которая вытягивает людей. Спасибо. Да, Ну что ж, тогда будем закругляться. Спасибо тебе большое, что уделил время и пришел к нам на эфир. Так. Благодарю... Да, благодарю за ответы на вопросы и очень интересные истории. Дадим ссылки на Алексея, на его проекты. У нас завтра выйдет вечером пост отзыв о сегодняшней встрече. Вот, там найдете всю информацию. Да, ну ссылочки на мой инстаграм прикликай, я буду очень признательный. И всем да. ребятам, кто слушал, спасибо большое, ну, да. что нашли время. Что, надеюсь, вам было полезно. Вот, ну и это... Живите жизнь <свят> <свят> и закатик за понаблюдайте. Он сегодня должен быть волшебным. Супер. Ну что ж, все тогда, до следующего понедельника. Спасибо большое. Adios. Пока. Пока-пока. -а -а. Пока. -пока. Пока.